Здравствуйте, любители, любители да? фиалок. Сегодня поговорим о фиалках. Рассмотрим, какой у меня сорт красивый. Расцвел. Вот такая красавица. Название, к сожалению, не знаю. Если бы еще узнать название, то ей бы вообще цены не было. Посмотрите, какая прелесть расцвела. Крупная, махровая. Цвет изумительный. Камера не передает, она переливается, как сахарная. Очень красивая. Внутри желтенькие точечки. А зацвела, как невеста. Просто прелесть. А вот малышка. Синенькая красавица. Вот такой сорт ялочки. Она уже отцвела, уже сняли много бутонов. 26. Я хотела вместе их сфотографировать, но не получается. Нужно либо ту, либо ту. 20 бутончиков было веточек. Сейчас покажу еще одну фиалочку. Здесь много а здесь сколько оборвано было? Очистили уже от старых. Вот ее нужно омолаживать. Вот эти детки нужно будет поснимать. Потому что они питание забирают с нее. Посмотрите, какой красивый цвет. Изумительно. Оно так переливается красиво. М -м -м, сказочно. Ободочек желтенький. Сама сиреневая. А внутри белый ободочек. А краешек желтенький. Вот красота. Трелесть. Сегодня у нас будет посадка фиалок. А вот этих сортов. Убирать. Что убирать? Сейчас попробую снять вам без вспышки, чтобы камера передала цвет. Такой насыщенный цвет. Розовый такой. Приятный, приятный цвет. Ну, этот вроде бы передает немножко. Угу, угу. Такой красивый изумительный цвет, а бутонов сколько было на ней? Ну, наверное, штук, штук 15-16 не на этой стеллаже а на этой было. вообще было до 20. Она 6 Она сантиметров в 20, диаметре. Да. Я такую жмейню сегодня выкинула этих уже отошедших соцветий. Отцов. Ну да. Здесь И маленькое есть. растение такое, малюсенькое, Еще аккуратненькое. Столько было цветов, невозможно было смотреть. Я же тебе вот там, может мы с моей мобилки взять оттуда цветы. Там бесподобно. Ну там же не видика просто фотографии. Эта хозяйка ухаживает за ними правильно. Она водолей. И ее эти фиалочки очень любят. Водолейчик. Правильный полив. Правильное освещение. Это обо всем мы будем с вами разговаривать об этом. Но сегодня у нас посадка. Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать вам о фиалках. Фиалка очень благодарный цветок. Он цветет почти круглый год. У него период покоя очень маленький. Но для того, чтобы он цвел постоянно, вам нужно за ним ухаживать. Первым делом нужно с листиков. Снимать пыль для того, чтобы листочки дышали. Загрязненные листочки труднее дышать. Опрыскивать растение нельзя, так как оно содержит ворс, листики с ворсом. Вот, вот так их берете и очищаете. очищаете от пыли и грязи. И листочек красивый. Мыть тоже нельзя. При попадении влаги на листочки появляются вот такие пятнышки. Это ожоги. Этого допускать не нужно. Дальше. Чтобы растение дольше цвело, нужно вот эти цветы, которые цвели, обязательно снимать. Снимать их нужно обрывая. Вот этот цветочек тоже уже подвял, можно все снять полностью. Так, в розеточке ногтиком прижали и полностью сняли. И замен вот этого цветоносика растение опускает молодые, более, больше цветущие очень хорошо цветут. Если даже вот так слегка подвяли и не поднимаются, видите, обязательно тоже убирать нужно. Еще на этом растении очень много серединок у меня. Розеточки называются, детки. Их нужно обязательно отделить. Берем скальпель, легонечко отделяем и укореняем как укоренять я покажу в следующем видео а в этом видео я покажу как укореняются листочки от самой фиалочки очень хороший способ и расскажу про некоторые болезни сейчас о болезнях чтобы не было болезней растений растения нужно обязательно поливать в поддончик как это делается берется Фиалочка. Берется такая тарелочка небольшая и наливается водичка в тарелочку и растение пьет сколько ему нужно. Если поливать в горшочек, то нужно поливать на краешек горшочка. Если попадем в серединку, сейчас покажу что получается. И от нашей воды нефильтрованной в горшочке проявляются вот такие соли, видите, если сверху поливать. Вот по краю горшка белый налет, это соли. Соли кальция, соли еще чего-то, в общем это не нужно для растения. Лучше поливать в поддончик. Это растение я поливаю, смотрите, обложила мхом, сюда я не поливаю, а поливаю только мох, полила мох, и растение берет себе влагу сколько ему нужно. И цветет неплохо. Видите, это минечка голубого цвета. Что-то не передает моя камера цвет. Но она голубая. Вот. Сейчас передает. Надо ей фончик сделать. Красивая фиалочка. А это будет розовенькая. Тоже миничка. Это с миниатюрных. А теперь покажу вам фи фиалочку, которая приболела. Вот, посмотрите. Это я ее купила в магазине. Вот в таких горшочках они продаются, в стандартных, в торфяной земле. Земля сильно быстро пересыхает. При покупке желательно пересаживать. Вот молодые корешочки есть, так как она ну, живая, вот все видно. Но нужно этот торфяной грунт пересаживать. И они заливали ее, видно, сверху, и влага попала в центр роста розеточки, и она, посмотрите, как побелела. И розеточка уже деформируется. Листики уже мельчают, не вытягиваются цветоносики. Неправильный уход. Влаги не хватает, то слишком много полили. И получается вот такое состояние. И если вот эта розеточка ну, поливаешь в серединку, то она со временем загниет. И тоже ее поделить нужно. Вот молодые есть розеточки. Листочки загнивают. При том, как влага на них попадает. Видите, подогнивает. Вот еще одна фиалочка. Я покажу. Я ее сейчас достану с горшочка. Это я сняла листочки. И смотрите, видите, какие они черные, гнилые. Вот тоже полили в центр роста. И листочки с серединки роста начали загнивать. Чтобы спасти такую фиалочку, хотя бы сорт сохранить, нужно вот эти листочки взять. Они просто отрываются даже. Видите, подгнила как сильно. Она уже пропадет наверняка. Омолодить корешочек ну убрать эту черноту можно ножом можно секатором можно лезвием на из я режу желательно большое сделать из косок тогда лучше корневая растет а этот я хочу посмотреть что внутри сейчас я возьму поднос на поднос и начнем доставать из горшочка эту фиалочку вот видите тарфаная все в транспортировочный грунт у них он сухой а внутри влагоемкий видите а сверху казался сухой сухой они его заливали Точку роста полили. Сейчас посмотрим, что тут с корнями. Корни загнили. Видите, белых нигде нет. Все сухое. Все сгнило Черные корни. От перелива влаги вот так фиалочки гибнут. Посмотрите, какая шейка подгнившая. Нет, я ее уже не спасу. Все черное. Если бы стволик был длиннее, можно было бы срезать даже до живого состояния и укоренить заново. А так как он сильно маленький, видите, все черное. Все сгнило. И нет возможности спасти такую фиалочку. Все выбросим. Попробуем укоренить листочек. Этот не укоренится, вряд ли. Вот этот, что я срезала, срез сделала. Вот. Я думаю, он укоренится. Сейчас я вам покажу свой метод. уберу этот. Потом. Чтобы укоренить фиалочку, я беру вот такие вот кулечки с застежками, зип-пакетики. Насыпаю сюда грунта. Я беру там смесь перлит, потом кокосовое волокно и грунт для фиалок. Насыпаю грунт, увлажняю и ставлю вот так без корешков, без ничего, в серединку свой листочек поправлю вверх и застегиваю. В таком состоянии она у меня хорошо пускает корешочки. Я не открываю. Через месяц корней получается много и прикорневая детка. Сейчас я вам покажу, я до этого укореняла таким способом и покажу, что получилось. Вот, посмотрите. Я здесь много укореняла листочек. Проверим каждый, я уже не смотрела столько. Вот видите, появляются корневые детки. Корешочки вот есть. Вот. Листочек живой. Ее еще пересаживать рано в таком состоянии. Смотрим второй листочек. Этот еще нет. Этот еще рано. Ну живой листочек хороший. Конденсат собирается, я не открываю, воздух не пускаю. А вот это сколько корней напустила, видно? Полный кулечек корней, а детки еще не пустила. А, вот пустила. Ну, хорошо. Надо ей немножечко вот это место освободить. Чтобы в это место больше пространства было. А то она в угол сбилась, вот... Все пустила себе в угол а это пустое вот земли свободное много сейчас я как-то подвину капельку мне придется открыть первый раз с вами открываю вот свою фиалочку открыла беру ножик не прорезаю а просто я ее хочу подвинуть Ну вот заросла. Ее легче уже вытащить. М -м -м, не хочется ломать пакетик. Сейчас ее поправлю. О, подвинула. А туда насыплю земли. Все. Всё, пускай растет дальше закрываю пакетик трудно было она так приросла в уголочек прям не подвинуть ее ни грамма никуда так посмотрим следующие. мы в этой нет вот так я складываю одну фиалочку возле другой они занимают мало места и укореняются Хорошо, сейчас покажу вторую партию. Эти на день раньше я поставила. А может сорт другой? Смотрите, какая красота! Вот эту сегодня я буду высаживать. Это уже пора высаживать. А эту, ой, а это какая сильная! Какая красота! Это у меня глоксиния. Это глоксиния, две детки можно посадить отдельно, и будет два отдельных растения. Один листочек, я там видео снимала, как я укореняю глоксинию. А здесь я поставила два листочка разных. не было места, кулечка не было. И оба листочка пустили корни. И этот пустил, и этот. Детки еще не пустили, пусть стоят дальше. А этот... И уже со всех сторон затвердела, корни пустил. но ну, будем ждать детку. А вот эти два растения нужно пересадить. Обязательно. Сейчас я с вами это буду делать. Чтобы пересадить фиалочку, ей много места не нужно. Я беру вот такие одноразовые стаканчики. Прорезаю ножницами отверстия чтобы влага выходила лишняя. Я знаю, некоторые любители цветов не прорезают отверстия, так следят за тем, чтобы много не поливать. Но я всегда пролез, прорезаю, это не сложно. Набиваю стаканчики грунтом. Грунт я беру с добавлением кокосового волокна. Я наполнила свои стаканчики. А теперь беру фиалочку. Беру, открываю пакет. Достаем. Если она не достается, можно разорвать пакет. А если легко достается, то можно пакет не рвать. Сейчас уберу, покажу, как я достаю. Вот так перевернуть и легонько... Достаем. Видите, какая корневая система и какая фиалка у нас получилась. Можно отделить материнское растение от корня. И посадим ее обратно в этот же кулечек. Теперь эти два росточка. Легонько отделяем, вот посмотрите, вот у этого растения какая большая корневая система, потому что оно больше намного, а у этого поменьше, но ничего, и то и то хорошее растение приживется. Теперь берем стаканчик, делаем углубление, выравниваем корешочки и подсыпаем. Глубоко засыпать не нужно. Вот так пальцем немножко утрамбовать. Вот так мы отделили детку от материнского растения. И вторую детку сейчас таким же образом посадим. Все больше земли добавлять не нужно. В этом горшочке она будет расти долго. И даже будет цвести. Ей места достаточно, даже многовато. Обычно садят маленькие горшочки по размеру, как вот этот. Сейчас покажу. Видите, насколько он меньше. И фиалочка тоже в таких горшочках развивается и цветет. Но это миничка, а это стандартная у меня. Теперь я что беру? Беру одноразовый стаканчик, который я не прорезала наливаю в него воды и ставлю свою фиалку все поливать я ее не буду сейчас таким образом посажу вторую налила вот столько воды и ставлю вторую фиалку вот так я две фиалочки посадила Рассадила две детки теперь соберу эту всю землю в кулечек и в эту землю помещу этот листочек, который я отделяла деток немножко пальцем его заглублю, слегка полью Землю. Немножко. Закрываю зип-пакет и ставлю на укоренение, пока не появятся новые розеточки. Вот так, между ними. Все, процесс закончен. Теперь посажу глоксинию. Листочек старый от Глоксинии испортился. Видите, пришел в негодность. Наверное, разрежу пакет. Так как листочек пришел в негодность, мне этот пакет уже не нужен. Посмотрите, как она хорошо, замечательно пустила корешочки. Она пустила на одном листочке. Я посажу это все вместе. Это старый лист был, и я его в горшочек, вот так все вместе посажу. Сделаю углубление не глубоко, глубоко сажать не нужно. И вот так ее посажу. В этом грунте присутствует перлит это очень хорошо и немножко присыплю этого грунта в котором она укоренялась все вот глоксиния и две фиалочки у меня рассажены теперь так как они были в тепличных условиях нужно им сделать небольшой парничок можно взять стаканчик просто накрыть сверху можно пакет взять здесь не накрывается можно взять одну сторону немножко подрезать даже две и вот так в серединку спустить и она накроется но это обязательно, так как оно было в тепличных условиях, обязательно нужно создать ему как парничок. А затем через время снять. Фиалки у меня получилось накрыть стаканчиками. И они будут вот так стоять у меня дня 3-4, а затем я буду постепенно приучать их без стаканчика жить, так как корневой... Системы нет, поливать сверху, ну как нет, есть корневая система, просто я ее при пересадке могла повредить. И поливать сверху я не буду, потому что если поломался листочек где-то, корешочек, он начнет подогнивать. А снизу земля намокает и растение достанет влагу. Вот так я поливаю свои молодые растения и тепличка получается а глоксинию я накрыть стаканчиками не могу поэтому я беру обыкновенный кулек целлофановый ставлю в кулек и неплотно, плотно чтобы не прикасалась к листикам просто завязала узелочек и так поставлю на окно поливать я ее не буду совсем глоксиния влагу не любит она была в тепличных условиях, листик даже сгнил, я вам показывала. И поэтому я ее поливать не буду. Затем я полью ее таким же образом в поддончик. Я буду смотреть по состоянию листочков. Если они чуть-чуть привянут, станут мягче, полью поддончик. Опрыскивать нельзя эти растения, ни фиалку, ни глоксиню, ничем нельзя опрыскивать. Паутинный клещ на фиалку не распространяется. Он не любит фиалки. Ее только любит мучнистая роса. И фиалки боятся залива. Остальное ей не вредит ничего. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. До свидания. не уйти с пустыми руками хоть что-то А к вечеру ухожу скажи, с цветочком, да? Нет одним А когда привозят, то вообще Царство, да? Да, так у меня муж немножко уже ругает Да, Садовая техника, обладание для поливу та инструменты Гардена, купуйте у мрежек Эпицентр Танова «Нова Линия. Гардена, ваш сад, ваша пристрасть.